Ну вот, сегодня получил посылку из Китая с веб-камерой Акаса Браво 8. Со всеми причиндалами тут еще есть встроенный микрофон, что очень хорошо. Ну, заказал, так как было в комплекте, еще и карточку на 64. Здесь гигабайта, да. На пузо, чтобы крепить Ну и там различные причиндалы еще будут Ну что ж, посмотрим Что тут в действии она будет снимать Интересно По техническим характеристикам Она снимает 4К 4К 60 кадров в секунду Это довольно-таки очень хорошо Во всяком случае для меня Ну посмотрим, какое будет качество ну вот, камера Акасо Браво 8. Вот так она на штативчике. Стативчик прикупил еще, чтобы удобнее было. Потому что он очень хорошо раздвигается. Различные Можно делать. О, длины так становятся. На подножке. Вот. Такая вот Тукенция. Камера. Уже в чехле. Как бы до да сколько там? До трех метров в воду можно погружать, Но я, конечно, не буду использовать для подводной съемки. Так. Ну, как она включается? Значит... Все здесь пальцами управляется. Съемка. Там передвигаешь сюда. Это просмотр файла, да. Это что у меня записывал до этого? Пробовал. Это мы можем удалить. Так, еще удалить. Да, на английском. Вся аннотация, в смысле все управления. Но это ничего страшного. Здесь можно переводить все, фотографировать. Замедленную съемку, быструю съемку. Ну, в общем-то, как во всех камерах, много разных прибамбасов. Что тут еще у нас опять подвинули сюда. Поставили Wi-Fi тут. Еще через что-то. Вот различные настройки много настроек значит вот я тут поставил 2 и 7 на 60 кадров в минуту хотя можно снимать 4к на 60 кадров в секунду очень конечно хорошо вот как переключается вид а, здесь есть окошко впереди на которой можно будет видеть, когда сам себя снимаешь. В общем, это надо нажимать надо сюда на эту кнопочку. Вот уже появилась здесь. Во время съемки, когда вы делаете, конечно, не переключится. А вот когда остановили съемку, тогда можно переключать. Ну и также обратно. Нажали, она же здесь появляется съемка начинается вот это нажатие на вот эту кнопочку съемка пошла что здесь плюс хороший еще проверим конечно то что здесь есть еще дополнительно микрофон вставляет вот сюда вставляется так, выключим эту съемку. Вот сюда, в эту. Ну, надо открывать крышечку. Открывать крышечку. А она почему-то у меня здесь в этом чехле не открывается. Это один из минусов. Я вот скажу минус такой, что, допустим, вы хотите, так, выключим, выключим ее. Допустим, вы хотите поменять батарейку. А, вот батарейку поменять, допустим, вы хотите Или что-то Вот здесь минус то, что приходится Откручивать этот Объектив, типа стекло для объектива И это Немножко не очень хорошо, потому что Если вы будете там на рыбалке или еще где-то То Это Может попасть там грязь Какая-то пыль и уже Гораздо хуже будет Так Сняли то есть нужно опять закручивать. Тут. А батарейка меняется. Вот здесь открывается. Ой, блин. Как тут открыть? А, вот. Так, меняется батарейка. Вот она. Вторая батарейка -то тоже есть. Но лучше заряжать по вербанком. Так. И, конечно, удобно сделано. Но что делать? В принципе. Ой, как же открытие? А, вот. Открываем здесь мы там карточка вставляется и сюда можно подсоединить микрофон микрофон Это с этой стороны тип си ну вот не знаю если в чехле то чувствую надо будет подпилить эту рамочку Чтобы открывалась Тогда не менять батарейку А просто подставлять в И заряжать через пауэрбанк Если камеру вот. Так, Ставим и обратно В эту рамку Опять же, надо откручивать Не очень удобно То самое накрутить вот так откроешь положишь там грязь наберется сразу не только тут метка метка тут есть вот. ну что здесь еще есть пульт как бы на руку Он тоже тут при мудрости для включения его надо включим что тут надо сделать ну да тут дает настройки разные стабилизация есть но я отключил пока стабилизацию потому что приступ когда включая стабилизацию ухудшается качество все-таки он здесь значит через интернет можно И еще что-то референц а вот да янгвичи русского нет но ничего страшного voice control даже есть это все посмотрим вот для того чтобы подключить к этому пультику надо чтобы здесь ремонт включено было попробуем и включить его Закроем. Так. Вот ты включился, кажется. Ага. 48. Можно переключать на фотографии. Опять же, если включить. Вот с пульта. Включили видеосъемку. Видеосъемка идет. Ну, в принципе, удобно, да. Раз, выключили. Все. Можно так, также управлять и с телефона. Сейчас мы покажем с телефона. Ну вот, посмотрим сейчас как с телефона. Опять включим. Кассу этот. Так. Нет, это не туда. Вот, включим. Так, а мы телефоне. На телефоне надо. Какая тут программа? А, вот Акаса Гол. Поставить Акаса Гол. так -с тут девайс а вот девайс правильно здесь нажимаем выбираем какой у нас тут браво Хотим, коннект подключить Включено. Апгрейд. Можно апгрейд сделать. Готово. Свич интернет коннекшн. вот, право. Готово ничем не обратно не будем пока мгра мы что он хочет через эту мгра сделать а, вот апгрей сделать через интернет ну и что connect камера подключить Подключено. Что отключилась уже, что Ну да. что тут вот, отключился. Отключено написано. Ну что отключилось. Наконец-то. Ну вот так вот можно с телефона тут. С телефона управлять различные съемки. Таймлапс. Замедленная, короче. Ну, Что-то. Повернем камеру куда-то. Вот. Сделаем видео. Допустим, все видео сделали. Теперь посмотрели. А, сразу в телефоне остается. Хорошо. Так. Вот делать фото. Вот сделали фото. Ладно, в общем, так оно действует. Только так как я не слишком молодой, тяжеловато приходится соображать. Пойдем, поснимаем, наверное, на улице в различных режимах. Ну и посмотрим, что будет. Ну говорю, что надо скачать программу, оказывается, Гоу. Ну вот, попробуем сейчас поснимать на эту камеру. Правда, витрила сегодня хороший А тут у микрофона я не взял эту мохнатость. Потому что махнатость на микрофоне от ветра помогает. А тут простой микрофон. Пальчиком. Вот так вот, такой. Вряд ли он будет от ветра защищать. Но ну, посмотрим. Так, вот поставим на такой стабилизатор. Он будет работать все равно. А потом прицепим на такую прищепку. Который можно к рюкзаку прицепить там, еще куда-то. Но что интересно, вот эти старые рамки для старых, для предыдущих камер, он не подходит. Он немножко побольше. Ну, посмотрим. Ну вот, поставил. Сейчас посмотрим, кто тут будет. Включим. Так он снимает. Пока выключим. Хотя можно все включать и с этой, с этого буду включать. у меня на телефоне стоит волосатый, а на камере на Акасо нету. Ну попробуем потом, все проверим. Мы теперь поставил такую прищепку, которую можно прищепнуть себе там, типа, к рюкзаку, когда идешь. Не знаю вот распилил тут надфилем что может теперь хоть крышечку открывать чтобы ставить микрофон или там э, повербанк чтобы зарядить а то никак нельзя было И вообще она как-то сделана непонятно такое ощущение что одни одна контора делала камеру другая Сознатвили поработать прилично, чтобы все. То, до конца не открывается. Ну, провод входит и на том хорошо. Пойдем попробуем, как сказать, с плеча поснимать. Ну вот, сейчас чисто на камеру снимаю, на этого кассу. Но, он микрофон вставил я говорю не лохматый хотя этот стабилизатор как-то не держит не совсем его все-таки нету блютузка странно конечно может я что-то еще не понял там ну посмотрим а так все нормально кстати 2 2 7, то есть 2к Снимаю 4К без стабилизации и пока без микрофона. Вот такая вот картинка. Иду. Камера прищепнута к лямке рюкзака, Что, в принципе, очень У меня если поясной такой ремень на пузе. Но, как показывают на рыбалке, допустим, всегда перед носом катушка с леской только А на плече, мне кажется, это будет лучше Но ну, не знаю, сейчас пока сезон вот только закрыт на реках С 15 марта по 15 июня Все ручьи разлились, видно сюда щука на них заходит что с микрофоном будет вот ставил микрофон не знаю лучше или хуже идут стабилизации включал 4к на 60 кадров в секунду Мне кажется стабилизации нет там есть другое сейчас попробуем посмотреть Поставить на 4К 60 кадров в секунду с микрофоном Ой, нарциссы уже цветут Мелесть на речке Какие? Ну, давай попробуем другой режим О, На 2,7 120 кадров в секунду со стабилизацией. Несу камеру в руках, чисто в руках. И с микрофоном. Микрофон, который лацкан. Ну вот такие вот дела. Посмотрим дальше, что будет. Ну, теперь 2К на 60 кадров в секунду. Тоже со встроенной стабилизацией. Камеру в руках ну, какие уже нарциссы Вот весна уже приходит а вот сейчас 2К как бы 60 кадров в секунду и стабилизация отключена Несу тоже камеру в руках Сейчас мой любимый режим 10 на 80 Стабилизация отключена Микрофон включен Встроен В смысле на петличке Здесь кстати 10 на 80 Есть даже 200 кадров в секунду стабилизация на 1080. Почему-то смут, то есть чистой стабилизации какой-то нету, а просто есть нормальная стабилизация. <coughs> ну не знаю, пока в руках несу. Даже не пристегнул к чему-то. Ну что еще можно посмотреть. В принципе в других форматах я и не, не буду снимать. Если попробовать там разные таймлапс, что получится и все. А так больше ничего в принципе. Потом Все равно мы обработаем все это В программе Vegas Pro Какая у меня сейчас 16 версия Больше и не стоит ставить Потому что Лаптоп мой где-то 15 -го года А покупать новые За штуку фунтов Для того чтобы пользоваться 19 Как-то еще пока не хочется Видели даже, интересно, приблизили. Ну, максимальное приближение на видео 4К, 60 кадров в секунду. И 60 кадров в секунду, режим стабилизации отключил. Там есть три режима, значит отключенный. Нормальную стабилизацию как бы от солнца под, под солнце идти ну, тоже 1080 на 60 кадров в секунду такой оптимальный все-таки попробуем еще один режим стабилизации ну не знаю как микрофон потом посмотрю в вегасе когда буду делать посмотрим ну значит так иногда когда вы снимаете камерой при дневном свете вернее, в искусственном освещении у вас возникает такое мерцание это связано с тем что частота электричества герцах. Иногда не совпадает С частотой кадров Но здесь в этой камере Предлагается два выбора Либо PAL, Система PAL Либо система NTST Как она правильно называется NTST Не в этом дело Но это связано с тем что В основном в Европе В Восточной Европе В Западной Европе это частота только 50 герц, а в Америке, допустим, в некоторых странах Азии 60 герц. Ну и здесь, соответственно, лучше снимать, если вечером снимать при искусственном освещении, то лучше ставить, конечно, систему PAL. Там э, идет съемка в 50 кадров в секунду, либо 25, либо 75. Это немножко синхронизирует частоту кадров с частотой электричества. Хочется еще сказать, что при выборе камеры нужно также ориентироваться на выбор карты памяти. Те камеры, которые снимают как бы карточки Full HD, ну, то есть, например, там 10, 10, они не снимают 4К. 4К хорошо снимают, правильно не снимают, начиная карточек, которые имеют там значение в 30, в 60, в 90. Но это все зависит от скорости передачи данных. Чем лучше карта, чем больше ее значение, тем лучше. Что еще хотел сказать? Долгое время, некоторое время, конечно, я смотрел на YouTube. Анг, англоязычные в основном ролики про Акасо Браво 8, и я так понимаю, что в принципе э, многие ютуберы, многие ютуберы, делая какую-то э, свою видео, видео они и у которых очень много просмотров, там миллионы, они, в принципе, просто рекламируют товар, к сожалению. Я не знаю, что они там какие деньги имеют или что-то, но самое главное для потребителя простого таких как я, ну и вы наверное, то, что никогда точно нельзя узнать правду о товаре. Вот основные плюсы, ну снимают в принципе хорошо. Со звуком какие-то немножко, мне кажется, проблемы. Но что я могу сказать? Точно, петличный микрофон, который поставляется вместе с этой камерой в виде подарка, он никуда не годится. Вы уже слышали в этом моменте. И вам обязательно нужно приобрести еще как минимум два надфиля. Такие маленькие напильнички которым нужно расширить эту коробочку чехов, в которой находится камера. Иначе при каждой замене батареи, либо каких-то действиях, там, став... извлечения или вставки карты памяти, вам нужно будет все время снимать камеру, от... откручивать этот объектив, который тоже не очень хорошо. Если вы не сделаете надфилем, там, Немножко не расширить это отверстие А так, когда расширите, то в принципе вам Не надо заменять батарею Вы можете просто пользоваться Повербанком, который подсоединяет К камере, когда у нее Кончаются ресурсы Ну а так, в общем-то, все Конечно, буду дальше снимать ей Ну, что-то Что-то будет Что-то будет в эфире потом Не знаю, когда, ну со временем В общем-то, все Всем пока